Если бой Макгрегора и Мейвезера не состоится в этом году, то он не состоится никогда. Глава спортивного отдела телеканала Showtime Стивен Эспиноса заявил, что если бой Макгрегора и Мэйвезера не состоится в этом году, то он не состоится никогда. Переговоры по проведению данного боя застопорились. Я думаю, что главный вопрос сейчас в том, участвует ли UFC. Дэйна Уайт, выступая видимо от лица UFC говорит, что открыт для этого боя, но разговор это всего лишь разговор. И я не вижу никакого прогресса ни между UFC и Макгрегором, ни между сторонами Макгрегор и Мэйвезер. Застопорилось. Большого прогресса в переговорах не было и если дело не продвинется, люди могут потерять интерес к этой истории. Если этот бой не состоится в этом году, то он не состоится вообще. Флойд без боев уже полтора года, а в сентябре будет ровно два года с того момента, как он выходил на ринг. Пока он все еще в отличной форме, но после определенного момента он уже этого не захочет. Думаю, что боссы UFC опасаются и того, что Конор больше не будет драться. Вариант, где он заработает 50, 60 или 70 миллионов, а затем уйдет из спорта и останется в Ирландии, недопустимый для их главной звезды.